Всем добра! Ура, игра! Приветствует вас, друзья! И с вами вновь Олег, он же Scratch, начинает играть в Киберпанк 2077. Кто сейчас, друзья, не снимает Киберпанк? Да все, черт возьми, снимают Киберпанк. Нет такого себя уважающего геймера, который бы не снимал или не стримил сейчас в наше время Киберпанк. Вот и мои шаловливые ручонки добрались, друзья, до этой замечательной шедевральной игрушечки. Коротко, друзья, что же такое Киберпанк? Это у нас... Экшн-РПГшечка с открытым миром, где вы вольны действовать так, как вам захочется. И вот сейчас, друзья, мы и проверим, как же нам хочется и что мы будем делать в этой игрушечке. Давайте, ребятки. Так уж посчастливилось, друзья, что мне все-таки удалось ее запустить. Я уже не надеялся, что она пойдет на моем ржавом железе. Но я все-таки выбрал более-менее подходящий для себя пресет графики. Возможно, кому-то даже и а, пригодится. Давайте, ребятки, я вам сейчас продемонстрирую. Значит, процессор у меня стоит Core i5 видюшка 970GTX, которая от NVIDIA. Ну, все, ребят, подробные характеристики вы можете найти в описании под данным а, видосиком. Давайте сразу же продемонстрирую, какой у меня пресет графония стоит на данный а, момент. Конечно же, я его сам ручками поднастроил. Я говорю, возможно, Кому-то и поможет. Это самое лучшее на данный момент, что мне удалось выжить из моего ПК, то есть как видите, настройки перед вами какие-то настройки я убрал совсем, да за их ненадобностью какие-то я немножечко подкрутил, перекрутил наверное, вот здесь сейчас поставлю все-таки я 30 кадров в секунду ну, потому что мой комп больше 30 кадров в секунду точно не вытянет и здесь также мы, наверное, поставим цена, это и есть, ребятки, если что количество FPS да, тут у нас переводик кривой, цена это и есть, ребятки, количество FPS, выставим Тридцаточку и вертикальная Синхронизация пускай тоже будет у нас На тридцаточке, возможно в этом Плане нам тоже, при возможно в этом Плане, ребятки, нам тоже удастся выиграть Немножечко производительности и у нас игра будет более-менее а, Сбалансирована, так, ну что ж По графонию все, по звуку, наверное Мы громкость а, музыки только убавим Разве что, да, чтобы она нас очень Сильно не отвлекала, пускай Будет сорокет, в остальном я все Настроил, а, всю цензуру, как говорится И наготу я убрал, все подготовил чтобы меня, как говорится, не заблокировали лишний раз да, за, за распространение Цензуры. Ну и все, друзья, в принципе, готов а, начинать совершенно новую игрушечку. Давайте, друзья, попробуем новую игрушечку, поиграем в Киберпанк. Все начинается с выбора сложности. Какой же, ребятки, уровень сложности мы выберем? Я, наверное, все-таки выберу средний уровень сложности, потому что мне хочется, хочется как можно дальше пройти эту игру и прочувствовать ее, и продемонстрировать, что же там у нас будет твориться. Да, ребятки, средний уровень сложности мы выбираем, просто-напросто не запариваясь. Ну и тут нам предлагают сразу... Сразу же на выбор три а, фракции Первое это у нас кочевники Жизнь кочевника опасна Вы бросили, вас бросили, а вы выросли в пустошах Мародерствовали и устраивали Набеги на заправки Дорога многому вас научила Главные ценности кочевников честность, а, прямота И свобода чужды жителям Найт-Сити Там этого не купишь Ни за какие а, деньги Так, ну что ж, а, в принципе как вариант Давайте посмотрим Дитя улиц Говорят, чтобы понимать улицу, нужно жить на улице С детства общаясь с преступниками Фиксерами, куклами и барыгами Вы усвоили главный закон городских джунглей Слабые подчиняются сильным Это единственный закон, от Сити Которого вы еще не нарушали Да, тоже, как говорится, интересный вариант И давайте, конечно же, посмотрим на третий вариант Это Карпо, а, корпо Корпорат, тоже такая у нас фракция имеется Мало кому удается, удается Уйти из корпорации И сохранить жизнь, не говоря уже о чести И достоинстве Вам все это известно, работая на корпорацию Вы нарушали а, правила шантажа монтажировали конкурентов и собирали информацию, потому, потому что на этой войне все средства Хорошо. Ну что ж, друзья, я тут немножечко подумал и решил, давайте начнем с простого, с жизни простого кочевника. Да-да-да, мне, как говорится, этот а, формат, это значит фракция а, более-менее по душе. Давайте, ребятки, для начала именно выберем эту а, фракцию, чтобы выбрать просто нажмем на правую кнопку мыши, я так понимаю. Да, ребятки, выбираем, давайте посмотрим, что дальше. Нам дальше предлагают выбрать внешность нашему персонажу. Так, ну что ж, давайте, конечно же, поиграем мы за мужичка. Да, будем, ребят, за мужичком, иногда я играю, ребят, за женщин, но в этот раз я поиграю за мужичка мужичка. Обычно первый раз я играю за мужичка, но когда начинаю фаниться, уже могу себе выбрать и девку. Так, в, случай, в данном случае, ребят, поиграем вот за этого пацана. Так, ну что ж, голос, естественно, у нас yeah. не женский, конечно же, а yeah. мужской. Да, цвет кожи. Давайте подберем какой-нибудь более посветлее. Все-таки мы сами посветлее, да, и выберем персонажа себе с кожей посветлее. Ну вот, пускай будет такой, например, да. Давайте, ребят, сейчас я отредактирую персонажа, да, потому что это слишком нудно. Итак, друзья, ну что ж, вот такого вот типа мне мне удалось наваять, да, тут что-то я немножечко поигрался, настроек достаточно много, да, всяких разных разнообразных, и на фоне этого всего мне удалось собрать вот такого вот а, парня, вот так он у нас выглядит, я не знаю, как-то можно ли его с телосложения менять или нет, давайте с вами сейчас и проверим. Так, жмем F, далее, и посмотрим, что нам тут а, предложит. Сила. А, я так понимаю, у нас теперь распределение очков способности силы. Эта характеристика влияет на ваши физические возможности, в том числе возможность открывать а, запертые двери на каждом уровне а, силы, начиная с третьего, ваши показатели меняются. Запас здоровья, а, запас выносливости, урон от кулаков, а, урон от оружия в ближнего боя, штраф к скорости передвижения и время захвата а, врага. Ну-ка, давайте попробуем поднакрутим внешние, конечно, данные от этого нашего персонажа не меняются а, Пускай останется на троечке Интеллект, эта характеристика влияет на ваши нетраннерские способности На каждом а, новом уровне интеллекта ваши показатели меняются Объем памяти а, кибердеки увеличивается на 4% Урон от скриптов увеличивается на 0,5% Время действий скриптов продлевается на 1% Черт возьми, даже не знаю Так, реакция, давайте посмотрим Эта характеристика влияет на вашу Маневренность, в том числе общую скорость Передвижения, на каждом новом уровне Реакции ваши показатели меняются Пассивная вероятность уклонения от атак Врага увеличивается на 1% Вероятность критического попадания на 1% Урон от клинков богомола На 3 Так, ну что-то я даже не знаю, так техника Техника, это характеристика Влияющая на ваше владение Техническими навыками, она позволяет Отпирать двери и пользоваться Электромагнитным оружием, на каждом Новом уровне техники показатель брони увеличивается на 5%, а, процентов. так, понято, хладнокровие, давайте посмотрим, тут все, все у нас, да, я так понимаю, хладнокровие, это характеристика влияет на вашу выдержку, а, собранность и эффективность во время скрытого передвижения, на каждом новом уровне хладнокровия ваши показатели меняются, так, критический урон увеличится на 2%, так, все виды сопротивления повышаются на 1%. Урон а, при, скрытном, при скрытном передвижении увеличивается на 10%. Скорость, а, с которой вас обнаруживают при скрытном а, передвижении, понижается на 0,5%. И урон от а, моноструны увеличивается а, на а, 3%. Мне бы лучше что-то, что, наверное, позволяет улучшить интеллект. Ведь мы же все-таки в мире киберпанка находимся. А интеллект, мне кажется, здесь гораздо а, лучше, чем а, какая-то сила, хотя я, друзья, могу ошибаться. Если честно, друзья, я никаких гайдов не смотрел, как правильно собирать свой билд своего на своего персонажа, поэтому руководствуюсь только чисто а, пока что своим, как говорится, здравым смыслом. Давайте попробуем, это же у нас все-таки киберпанк, это у нас высокие технологии, значит, это у нас больше на интеллект упор идет, нежели на а, силу. Мы же не в древнем с вами мире, где надо с, с мечом, с топором там махать, да, и наносить урон. Мы будем больше всего ходить, конечно же, с пушками, да, а интеллект, конечно же, нам в этом, наверное, Поможет, да и не только, да и разбираться со всякими а, инновационными технологиями в том числе Так, ну что ж, а, давайте попробуем повысим интеллект тогда Пускай будет шестерочка уверенная, да, уровень максимальный а, Скорость реакции, возможно, тоже, да а, Но это я не знаю даже, пассивная вероятность уклонения Так, хладнокровие, а, мне тоже нравится, что у нас тут урон а, У нас тут критический урон и так далее Я думаю, ребятки, давайте хладнокровие повысим, да до пятерочки, и остается у нас два очка, а, два очка, и техника, так, техника, характеристика на ваше владение техническими навыки она позволяет открыть двери так, ну это я, ребятки, не знаю, это ситуативная такое, знаете, а, суть, ситуативная такая характеристика, я думаю, что она нам мало будет помогать при нашем с вами прохождении выживаний а вот эта вот пассивочка а, реакции а, возможно даже и а, пригодятся, вероятность критического попадания, то есть тут вероятность увеличивается, а здесь у нас в принципе, критический а, урон. Я, я думаю, что все-таки, ребятки, мы будем интеллектуалом, а, вертким и хладнокровным. Давайте тоже, ребятки, реакцию тоже повысим до пятерочки. Я надеюсь, что билдец, который я собрал, нам поможет грамотно а, существовать в мире киберпанка. Так, ну что ж, подтверждаем и погнали. По Панель биомониторинга запущена и подтверждаем. Короче говоря, наши персонажи ребятки, зовут а, Ви. Мы кочевник, М -м, жизнь кочевника опасна. Это я, ребятки, читаю Минутой, как говорится, двумя минутами а, ранее. Трясил интеллект и так далее. Все, ребятки, я подтверждаю и пришло время уже а, выдвигаться. Давайте посмотрим. Посмотрим уже на мир Киберпанка. Чем же он может нас удивить сейчас. Да, Киберпанк 2007 в эфире, ребятки. Запасайтесь чаечком, кофеечком, печеньками и приятного всем просмотра. Ну и зритель, конечно, не забывай про толстый жирный лайкосик. Мне очень нужна, важна твоя поддержка. Ну а взамен за твои лайки я буду радовать тебя крутыми годными видосами, такими, например. Например, как а, кибер, а, про видос про киберпанк. Начинаем, друзья. Погнали. Гоу-гоу-гоу. Так. Наш персонаж появляется. Отлично. Смотрим на себя в зеркало. Да, похож вроде бы, да? Красавчик. А вроде бы похож сам на себя. Да, игрушечка, конечно, ребятки, у меня идет не идеально. Я уже об этом вам говорил. Почему? Так, сорвать нашивочку. Давайте сорвем нашивочку. Что у нас тут за нашивочка такая? Она нам что, не пригодится, я так понимаю, да? Какая-то нашивочка Ба Беккерс она называется. Чего? Когда я приехал, ты сказал ничего серьезного. На самом деле. Я специально уточнил. Так, так, так, что-то какие-то какие проблемы я смотрю у нас тут. У, у техника. Добро пожаловать в мир киберпанка. Впервые в Найф-Сити, конечно же, тогда советуем пройти обучение, которое познакомит вас с основами игрового процесса. Если вам не требуются подсказки, просто отключите их. Вы в любой момент можете зайти в базу данных, чтобы пройти обучение и узнать больше о самых важных понятиях мира, мира киберпанк 2077. Конечно же, дальше. Я не понял, какие-то ну, проблемы, что ли, я не понял. Вы ищи где не спросят, зачем у ты смотрю, что-то борзый слишком, а. Я тут на тебя пронадеялся, а ты тут мне подлянку такую выкидываешь. Давайте с ним побазарим. Так, осмотреть двигатели, отойди. Окей. Okay. Отойди. Отойди, родной, What? отойди. Что, не ясно что ли? Ты хоть знаешь, что а ты-то знаешь сам. Mm. Так, замкнуть, обойдусь. Давай обойдем, попробуем. Обойти и да обойти модули замкнуть Да-да, точное решение. Заглохнет еще. Сейчас проверим. Сейчас мы это проверим. Ты бы, ты бы вообще молчал? Чья б корова мычала заглохнет. У меня не заглохнет. Да, это, я так понимаю, моя тачка. Прикольная машинка такая. Да, не знаю, что за фирма, да, но выглядит, конечно же, достаточно интересно. Всякой ерундовины на ней навешена, да. Но я, я так понимаю, да. Это, ребятки, мир будущего все-таки. Что вы ожидали в 2077 году? Такие вот, ребят, у нас тут 99-е, 9 й а тазы. Проверим, что получилось. Так, попробуем, давай, давай попробуем запустить двигатель. Давай, заводись. Ну, а ты сегодня? там вообще помалкивай. Сейчас попробуем еще разок, ну-ка. Зава... Да что ж такое ты? давай еще разок. Как говорится, бог любит троицу. <biology> Отлично. Я же говорил, что заведется. Только, Выдержит, не переживай. А на доеду, а там уж Это придумаю. точно. Там что-нибудь ну, решим. Так, радио. Легче легкого. Ну вот как, два, как пальца. два пальца об асфальт Это не ремонт, а халтура ты бы еще на все по крайней мере главное, да работать. точно по крайней мере работает так подключиться к радиостанции давай попробуем подключимся что там у нас дальше посмотрим на этой херне не слишком Особо много не да ты что да что ты говоришь? <смех> в самом деле, так кто там пришел? Кто-то пришел, да, я смотрю, в шапочке какой-то типок. Похож на шерифа на местного. Здорово, мой. не знал, что у тебя клиенты. Шериф? Он шериф, похоже. Я думал, думал, он к тебе заезжал. Не принимай близко к сердцу. Сейчас реши. Лазучечка, конечно, прикольная, пока на первый взгляд. Чего ты плюешься, а сейчас подтирать будешь? Тебе не говорили, что в городе первым делом надо показаться шерифу. Рассказать, зачем приехал, Что ты говоришь? выпить с ним чашечку кофе. Что ты говоришь? Еще какао, может, с чаем тебя выпить тут, а? Я тут, пере... я тут проездом. Не волнуйтесь, я надолго не задержусь. А я тебя разве об этом спрашивал? Что-то я смотрю, ты борзый. Меня зовут Эндрю Джон. Вообще, пофигу, как слышал, тебя зовут. наверное. Да, да, да, вообще слышал. Каждый день слышу да, об нет, этом. Каждый день слышу твое имя в телевизоре, Последнюю блин. войну я служил в спецназе. Знаешь, серебряных Да-да-да, тоже знаю, конечно же. К сожалению, нет. Нет, первый раз. Слышу. Вообще ни, ни разу не слышал. Кажется, мы не поладим, да? Уже не поладили, чувак. Дай-ка я, наверное, поеду уже. Че ты там смотришь? Ты что, из кочевников? Я мог бы догадаться. Сейчас машину починю и поеду. Починю машину, и исчезну. Мне тут ловить нечего. Твоя правда. Конечно, нечего. Я уже все, что я мог, что я сделал здесь. Меня от таких аналогично, чувак, аналогично. Клана? А что вам сделали кочевники? Я не понял. То есть вы тоже верите всему, что говорят по телеку? Типа кочевники – это главное зло всего мира? Нет. Просто я уважаю закон. Корпорации навели здесь порядок. Я не хочу, чтобы его нарушили. То есть корпораты вам платят, а вы у них как пёс на цепи. Корпорация. Ага. Если не ответишь на мой вопрос, увидишь бешеного пса. Говори, где твой клан? Ты чудо копался, Я вообще сам по себе. У меня нет ни клана, ни лагеря. Я здесь один. Ну да, конечно. Кочевники всегда держатся вместе. Моя семья распалась. Поэтому я и еду в Найт-Сити. Значит, ты изгой даже среди изгоев. Надеюсь, ты не собирался тут поселиться навсегда. Мне надо на радиовышку. Какие вы здесь гостеприимные в самом деле, да. Ну, мне надо на радиовышку. Я Пацаны, по дороге по дороге давайте уже не вышку. отвлекайте, да. У меня сломалась антенна, а мне надо кое с кем связаться. Никто тебе экскурсии устраивать не будет. Вали, пока я добрый. Ты и так уже тут слишком долго торчишь, как по мне. Так, закрываем дверь и поехали. Ну, мне проблемы не нужны. Я же сказал. Мне проблемы не нужны. Короче, задолбал ты. Шерифчик, блин, прикопался ко мне тоже. Я ему ничего не делал, а он тут на тебе прикопался, блин. Еще и этот недотехник, который ни хрена не умеет. Вот заехал же, а я в, в этот скромный уголок. Так, ну что? Транспортные средства. Выезжаем потихонечку, друзья. А, у нас задание обновлено, беда не приходит одна. Повернуть на А на Д, так, это понятно, ускорится ну, в принципе, ребятки, все как в гоночных симуляторах, да, ничего такого сложного нет, а, цели активных заданий помечены значком на а, карте, да, тоже принято, понято ну что ж, давайте, ребят, выдвигаемся до первого нашего активного задания сейчас мы проедем, мне надо вот туда, вот на вышечку я так понимаю, 150 метров как же до нее доехать-то? Ну да, ребятки, А коротко сразу же скажу о первых впечатлениях. Да, есть атмосфера определенная в этой игрушечке. Она присутствует здесь просто-напросто на каждом шагу. Как видите, сейчас мы находимся в каком-то пустынном городишке. И я вам скажу, что жизнь здесь реально кипит. Здесь каждый персонаж занимается своим делом. Да, вот можно посмотреть, там кто-то что-то делает, тут кто-то сидит, да. Ну и мы давайте уже а, поедем. Графоник, конечно, здесь, ребятки, отличнейший. А, просто а, то, что сейчас вы наблюдаете на экране, это не максимум, естественно, это Сначала далеко от максимума потом, потом, Да, потому что игрушка на самом деле На максимальных настройках выглядит гораздо а, Лучше, но, как говорится, что могу Показать я вам, ребятки, сейчас Продемонстрирую, так, ну что ж, а нам, ребятки, пора ехать На вышечку, да, давайте прокатимся Так, так, так, вид из кабины Можно как-то включить? Ага, вот так вот Ребятки, можно просто-напросто из кабины покататься Так, новая зона, радиовышка У а, Юки Ну что ж, давайте про -по проедем, посмотрим Что у нас здесь такое как выйти? Так, чтобы погибнуть транспортное средство, нажмите на «F». Да, в принципе, ежу, понятно. Так, ну что, я надеюсь, так, на наше транспортное средство никто здесь не угонит. Да кто тут может угнать? Тут же пустыня, тут нет никого. Так, и что, нам туда надо прям, да, за эту дверь? Так, открываем. Закрыто. Закрыто, черт возьми. Давай попробуем с ноги. Как я это и люблю. Отлично, да, ребятки. Отличный ход, удар с ноги всегда решает, да лайфхак, так, поехали, задание обновлено, беда не приходит одна, так, я так понимаю, мне надо подняться на эту вышечку, ну что ж, давайте поднимемся, посмотрим, что у нас там такое, что нам надо сделать, ой-ой-ой, какие же отсюда открываются офигенные э, видосики, в том числе видосик и на Найт Сити, э, вот там у нас вдалеке, я так понимаю, тот самый наш Найт Сити, в который нам и предстоит со временем добраться, так, а дальше-то куда, я смотрю, тут все же, дорога-то заканчивается, Куда? А, вот сюда, походу, мне надо. Как тут? Ага, он сам даже цепляется. Сам подходит, цепляется. И поползли, ребятки, мы э, наверх. Так, будь осторожен, все-таки мы тут очень... Блин, осторожней, говорю, как он так упал, а? Это просто из-за того, что я не долез, видимо, до конца. Так, а если побежать? Выносливость заканчивается. Так, все, теперь получилось. Со второго, блин, раза. Так, ну что ж, беда не приходит одна. Давайте взломаем здесь все к чертям собачьим. И уже подключимся, куда мы там хотели. Правильно, ломай все. Как говорится, никто же не смотрит за этим. Так, подключиться к радиостанции. Давайте, ребят, подключимся, посмотрим, что там у нас, а с кем у нас будет связь сейчас. Так, алло. Алло, есть кто-нибудь? Привет. Ви, привет. Прием, прием. А, вот, наконец-то. Угу. Вилли Маккой. рад тебя слышать. Да-да. А, не могу разделить твои радости. Кто-то там поехал. Мне нужна твоя помощь. Мне нужна твоя помощь. Последний раз. А, опять последний раз. Мне надо понять, куда клиент уехал с моим товаром. А тут никакой связи. Хм, окей. Скажи мне, ты вовремя приехал на место встречи? Ну, конечно же, само собой, я вовремя. Я всегда вовремя приезжаю. Ну, да, конечно. Может, клиент оставил сообщение? Проверь, пожалуйста. Такс. Ладно. Только это в последний раз. Как его звали? Джеки Уэлс. Что-то знакомое. Да! Есть сообщение. Он ждет тебя на ферме. Отправляю его координаты. Давай. Спасибо, Вилли. Я у тебя в долгу. Это точно. Смотри, не получи пулю. И не звони больше. Так, ну что ж, поедем дальше. Поболтали мы с каким-то Вилли Макоем. А он нам предложил встретиться, значит, с еще одним типом где-то на ферме. И наша основная сейчас задача, конечно же, выдвигаться а, на ферму. То что ж, пошлите обратно в машинку. Так, как у нас использовать лестницу? Главное здесь не упасть, здесь так высоко, черт возьми, а я боюсь высоты. Ну-ка посмотрим вниз. Не, не смотрит он сильно вниз. Ну, оно может даже и к лучшему, а то у меня сердце в пятке уйдет от такой высоты. Черт возьми, не смотри, главное вниз. Ой, ой высоко, не смотри вниз. Так, ладно, ребят, идемте к машинке. Обратно, пора здесь заканчивать с этим местом. Вроде бы здесь все мы сделали. Неплохо так он а, в режиме а, спида топит. Так, так, так. Давайте, ребят, залазим в машинку и поехали обратно. Так, беда не приходит одна. Задание обновлено. Как же посмотреть задание? Давайте посмотрим. Так, зажимаем тапчик. И у нас, кстати говоря, а, да, нажали мы на тапчик, и у нас менюшечка наша. Как-то стало другим образом, да, выглядеть. Это какой-то специальный, видимо, киберпанковский режим. И, да, тут мы, кстати, видим все задачи. Ну, хотя мы и здесь тоже их видим, но вот в этом режиме мы тоже видим задачи. У нас здесь возникает какой-то прицел, да, смотрите. И какие-то данные. Короче говоря, данных здесь просто-напросто дохрена. Так, ну что ж, заводись, Коломага, погнали. Погнали уже на фермочку куда-нибудь. Сгоняем. Да, и посмотрим, что нам там а, приготовили. Да, неплохо, кстати, здесь реализован мир. Я не знаю, как там у нас в городе. Да, мы пока что катаемся. При, просто в пригоре где-то далеко-далеко. Так, а есть здесь карта на М стандартная? Опа! Да, друзья, здесь есть, оказывается, и карта даже. Мы находимся сейчас вот здесь. А, и... Нам сейчас необходимо вот в это место добраться. Это принято понято, да, достаточно все интуитивно понятно. Здесь, я так понимаю, какая-то промышленная у нас огромная зона, да, просто офигеть какая огромная, судя, если сравнивать вот с тем, что у нас вот здесь находится и где мы сейчас находимся. Так, а какая карта на самом деле? Большая ли она? Ох ты, нифига себе! Это у нас, я так понимаю, наш Найт-Сити, да, который поделен на райончики, да, на всякие разные, на разнообразные. Здесь очень много пригородных зон. Ну, на самом деле, карта достаточно эпично выглядит вот пока что на данный момент. Но посмотрим, ребятки, посмотрим, как оно на самом а, деле. Так, поехали, ребятки. Наша задача сейчас кататься на ферме. На ферму Нам, та, нас там ждет один какой-то странный а, типок. Так, вроде бы ничего мне не мешает на моем пути. Да, интересная городишко. И городишко, прощай, я выезжаю за твои пределы со своими недотехниками ведут меня, конечно, сегодня мозги-то потрепали немножечко так, ну что ж, поехали С 700 метров, друзья, поехали садимся за баранку и жмем на а, максимум иначе мы так будем ехать полдня неплохо так мы топим 130, я так понимаю, скорость у нас сейчас только что была ой-ой-ой-ой, главное не врезаться ни в кого Вроде все прогружается, вроде успевает отрендериваться. <с> Тех, технические штуки пошли, да, отрендериваться успевает у нас картинка. Вроде, да, ну, вроде достаточно комфортно все дело. Все это дело идет даже на моем слабом а, ПК. Ну, как слабом, относительно не, не сильно мощном, да. Ну что ж, мы почти приехали, друзья. Да, добро пожаловать на... Это, это у нас ферман, я так понимаю. Это у нас кое-какая фермочка, где нас ждет один... Uh, типок. Так, ну что ж, беда не приходит, одна задание обновлено. Давайте выйдем уже из машины и посмотрим, кто же нас там uh, ждет. Здрасте. Опа. Я уж думал Какие люди. Надеюсь, ты меня ищешь? Конечно тебя, да. Все верно. Ну, видимо, да. А ты... Я-то? Джеки Уэллс. Ви, тебе кажется, надо перевести какой-то груз. Там, откуда я родом. Сначала рассказывают о себе, а потом говорят о деле. Традиция. Ну давай расскажи о себе, я послушаю. Давайте спросим. Ну давай начнем с тебя. Ну ладно, тогда начнем с тебя. Я родился в Найтсите, захей вот всех порву. Мне это ни о чем не говорит. Да да да. Я не был в -Сити. и Представь себе место, где каждый твой брат, сестра или хотя бы двоюродный племенник. <с irgendeine> да, понимаю. Вы можете друг другу не нравиться, но вы семья. А, вот это, Хейвуд. Только у каждого при себе ствол. Теперь ты. Тогда, можно сказать, я тоже вроде как из Хейвуда. Да, у ну меня что? тоже при себе есть Тогда ствол, наверное. Ч ⁇ это такое? Наш товар. Что за ящик то Что внутри? А что внутри? Меньше знаешь, крепче спишь. Поэтому лично я. Понятия не имею. Ты правда не знаешь, что мы везем? Это же краденный груз корпоратов. Прямо сразу и краденый. Один мужик потерял, другой нашел. И передал дальше, вот и все. Этот эффект бабочки, или как там его? И ты уверен, что груз не будут искать? Вопрос не в том, будут ли искать. А в том, найдут ли до того, как он пересечет границу. Так, заманчивое предложение, однако, предлагает мне этот парень под именем Джеки. Надо бы подумать, стоит ли мне браться за это дело или нет. Ну что ж, давай тащим к машине, что я могу подумать. Что я могу поделать? Давай. Без проблем. Давай загружать. Что, давай уже, относи. Я сейчас тебе открою багажничек. Тут можно что-нибудь а, сцапать? Внимание. Я уж думал, ты не приедешь. Да, меня задержали. А потом пришлось еще тебя искать. Ясно. Я решил не торчать на виду. Местный шериф похоже редкостным Да уж. Можно, кстати, брать из что-то из окружения. Да, вот мы видим, подходим к каким-то предметам. Вот это, например, что такое? Какая-то штукенция. А, Никола голубая. Как Какие-то, короче, предметы мы можем даже а, брать, я так понимаю, уже а, с собой. Так, это что такое? Пластинка взять. Взяли мы какую-то пластинку, получена новая виниловая пластиночка. Так, ладно, ребят, давайте все-таки по заданию, не будем отвлекаться на всякую чехарду. Чих давай, загружаю уже свой грузешник. Повезем сейчас куда-нибудь подальше его отсюда. Ну, а ты что хотел? Бронированный, наверное. Так, ну что ж, давайте, ребятки, отвозим груз, у нас новое задание. Ну, так что? Едем? Конечно, едем, давай, без, без лишних слов, как говорится. Так, ну что, куда нам ехать надо? 80 метров? Поехали. Что-то как-то недалеко, я смотрю, надо ехать. Я думал, гораздо дальше надо будет ехать. А, это только, типа, выезд до трассы и туда. Ну, поехали, что Эх, дорожка. А документы на этот Кстати, да. Есть? Конечно, есть. Фиксер тебе ничего не сказал? Сказал. Кто такой фиксер? Просто решил уточнить. Фиксер, фиксер. Кто ж такой фиксер-то, а? друг. Мы оба профессионалы. Пока что я в этом не уверен, братишка. Скажи-ка, ты же это раньше перевозил контрабанду. А ты что, нервничаешь? Как-то он странно иногда болтает, я его не понимаю. На каком-то непонятном языке. Что-то заварушка какая-то, походу. Вертолет летает, что там такое? Заправка горит елы палы, похоже на зону боевых действий, блин. Так, ну что нам куда дальше прямо? Пока что, пока что пилим чисто прямо. Крути педали, пока не дали. Что делаем? Ничего. Нас просканируют и проверят. Так, так осторожно. Говорить буду я. Ты понял, да? Толстый мой дружок. Говорить буду сейчас я. Пункт досмотра. Так, ну что ж, проезжаем потихонечку. Главное ничего не запануть, ни во что не врезаться. Аккуратнее, аккуратнее. Таможенная декларация. Блин, а, я так и знал, <laughs>, что так и будет. Ничего не помял там я. Вроде бы помял. Немножко капот коснул. На да полос. понял, я понял. Наставили тут своих, блин, отбойников. Я уже тут покосался немножечко. Так, ну что, подъезжаем. Что это такое? Оставайтесь в машине. Хорошо. Хорошо, опасности. хорошо, поняли. Зараза, чувствую, какой Да подстава. ладно, ты не ссы, взять документы. Дай мне документы, они точно их попросят. Держи. Посмотрим. Тут отметка УПП. Отлично. А что это значит? Утеряно по прибытии. Такие метки ставят, если груз должен потеряться после пересечения границ. А -а -а, так они знают про контрабанду? Нет, но сейчас узнают. Mm -hmm. Мы похоже влипли. Похоже, мы сейчас встрянем. Отлично. Да не сытый толстый! Что теперь? Сейчас прорвемся. Так, деньги на взятку есть? Если мы хотим, чтобы офицер закрыл глаза на поддельные документы, нужно его подмазать. Где у тебя чип с нашей взяткой? А, да. Из головы вылетело. Так, берем деньги и пошли. Все, давай. Ага, вылетело, конечно. Так, что куда идти-то? Двигатель глушить не буду. Хорошо. хорошо. Окей. Хорошо, не глуши. Так, что куда идти-то? Ты мне скажешь об этом, нет? Чувачок. Вот он весь в гаджетах прям. Вот же вооруженные силы пошли, да? Все в гаджетах просто усыпанные, усеянные. Водой плеснешь, замкнет же сразу. Так, ну что? Пройдите в здание таможни Ой-ой-ой. Чуть, чуть не сбили меня. Ладно-ладно, прохожу уже. Так, здравствуйте. Если есть оружие, положите его сюда. Ну, вроде как, вроде... А что, есть у меня оружие, что ли? Нифига себе. ха, -ха реально. Значит, не врал наш паренек-то, что он, оказывается, такой же, как и наш дружок с оружием тоже ходит постоянно все 2. принято понято где комната номер два? ой как вас тут много собралось то ребятки отдыхают я смотрю все люди все люди мирные все нормально чё как же туха братуха ну что здорово комната 2, комната 2. неразговорчивый какой-то нас тут лют. ладненько проходим в комнату номер 2 здрасте Завис... вызывали Завис... ладно хорошо понял был бы дурачок не понял бы бумаги Какие бумаги? А, вот эти документы. Ладно, давай. Все в порядке? Может быть. Посмотрим. Ну, что ты там проверяешь так долго? Хм. Что перевозите? Там все есть. Что же там есть? Хорош курить, Прямо а. все. Дать взятку. Не все, вот приложение. Давай, попробуем. Вот, еще небольшое приложение к документам. А, вот как. Напомните, на какой кочевой клан вы работаете? Ну, как бы тебя это точно не касается. По-моему, вас это не касается. Вам серьезно так кажется? Честное слово. Смотрю я на таких, как вы, и радуюсь, что не сижу с той стороны стола. Взаимно. Понимаю. Взаимно. Идите ваш напарник ждет вас в автомобиль. ну ладно все я пошел блин бабло отдал я так понимаю документы отдал а, и по забудьте забрать свои личные вещи. да я понял понял так дай мне ствол мой вытаскиваю же да. да ладно ты о пошло, себе бы беспокойся обо мне не, не надо беспокоиться кажется, что Найт -сити это рай ты себя-то в зеркало ну, видел иначе. так ну что ладно это погнали молодые, так где наша тачка Пошлите, ребятки, отсюда, блин, тормознули. Все да, прошло. блин, хреново все прошло. Сейчас расскажу. Отъедем подальше. Давай. Понял, ладно. Поехали. Хреново все прошло, чувак. Денег нам, денег, денег отдал я. По максимуму. За все это дело. Контрабанду мы везем, походу. Реально. Ну, говори уже, чего там у вас было? Да таможенник козел прицепился не должен был. Не до такой степени. Думаешь, будут неприятности? Рули, Джеки, просто рули. Сейчас посмотрим, будут ли неприятности. Какие тут могут быть неприятности? Я же боботы отдал ему. Все вроде подмазал. Сюда едет. Действительно? Как мне все это не нравится. Так не сюда же, просто по другой полосе что-то. В смысле? В смысле? Газ, В смысле? На нас, похоже, донесли, я так понимаю груз, Да неужели? Повторяю, да хрен-то с два мы остановим машину Гони, родной, гони Валим от этих типов, Блядь. конечно Матеряться еще, <laughs> прикольно Так, ну что ж, транспортные средства бой Достать оружие на альт, убрать оружие И сесть на альт, нажмите дважды Взглянув а в окно с пассажирского места Вы можете стрелять из любого доступного оружия Дальнего боя, выстрелить Так, ну что ж, давайте, ребят, попробуем Попробуем, на что там говорили, опачки А у меня есть ствол, а вы не знали, да? Попробуем попасть в кого-нибудь как-то хреново я попадаю Опа, убил, одного снял Второго, ну-ка иди сюда, родной Опа, поближе, поближе, подъезжай Поближе, нет, нет, нет, не достанете, черт возьми Еще одного Отлично, еще один выстрел в голову хедшотиком. Давай, давай, давай, Оп. Да блин, не могу попасть. А, Джеки, веди ровнее, Ты че как этот? Я не знаю, как пьяный. Ни хрена себе! Это что, реально мой пистолет так может? Так еще одна машинка. Отлично, сто одного удара, блин, нифига себе я снайперский сукин сын. Иди сюда, пришло время твое. Или отставай, как говорится, или проблема тебя точно настигнет. Так давайте, ребят, валим этого типа. Ни, ни хрена не получается у меня завалить эту машинку. Осталось то всего пару выстрелов. Ладно, я так понимаю, отстали. Гони, Джеки, родной, гони, давай уже куда-нибудь сворачивай в кустике. Я пока перезаряжусь. Блин, реально погоня с перестрелкой. Ой-ой-ой-ой, бомбануло жестко. Блин, я думал, давай, я сперва! думал уже отстали. Оказывается, нихренашечки не отстали. Сейчас, сейчас, сейчас, постараюсь, постараюсь еще немножечко. Давай, давай, давай. Есть такое дело, да, завалил. Будут еще? Нет какие-то вопросы? Да Все, я уже вроде бы всех завалил ох ох ох ох Машинка, блин, не казенная Так, че, че, че Поехали уже куда-нибудь Куда-нибудь надо срочно, мне кажется Заехать, скрыться Да не говори, блин Короче, друзья, погоня у нас тут походу была Да, жесткая Ну давай, давай Все правильно, правильно думаешь Молодец так в гараж какой-то мы заехали. Ну я в шоке просто, ребят, в шоке. Вы смотрите, что только происходит, а? Скрылись, скрылись мы от них. Не да взяли. не говори, я сама, я сам чуть не обосрался. Все было да не ругайся, ты не ругайся. так прошло все нормально. Ты думаешь, это я? Успокойся, всякое случается. Да что ты завелся? Всякое случается, хватит у тебя такое не в первый раз? Пограничная охрана донесла корпоратам, что мы везем их товар. Я так и знал. Если любой таможенник может нас отыметь, если волевая пятка захочет? Без последствий? Ну, кон... Он риск. Конечно. Предположил, что нас не поддерживает клан. И он был прав. Что дальше? Ну что, ты заплатишь мне за перевоз. Просто дов дов доведи дело до конца и все. Меня только одно интересует. Ты так и будешь ныть или доведешь дело до конца? В самом да, деле. Чувак, скажу, соберись уже, рассказа. соберись, мужик! Заплатить мне тебе нечем. Сначала спихну эту корпоратскую поеботу, а потом. слышите реально па... они тут матерятся? Я просто в шоке. Блин, главное, ждут. чтоб не заблокировали замат. Хотя где попросить. за мат блокируют сейчас? Я хотел смыться, как только мы перейдем границу. Но передумал. Тебя. Ты меня обманул. Спасибо за честность. Спасибо за честность. Да, пожалуйста теперь-то будем делать? Ну, и что теперь? Теперь посмотрим, что в ящик. Давай, уже самому не терпится. Что же мы все-таки везем-то такое, а? Так, ну что, открываем? Открывай. Да. Твоему клиенту не понравится, что ящик открыт. Еще, не дай бог, сделку отменит. Дошел бы клиент нахер. Остало время работать на себя, без комиссий. И ну ладно. А если искать нового покупателя, надо же знать, что я продаю. Слушай, давай тогда откроем, что. Что теперь делать? Надо открывать, посмотрим, что там у нас внутри. Что такое? Тут написано рассака. Мы обворовали очень крутую корпу. Значит, заработаем крутые деньги. А вы сразу-то что не посмотрели, что? -ли? Опа, там что-то, по-моему, животное oh, какое-то. В смысле? Игуана? В самом деле игуана. Так, потрогать игуану. Давай попробуем, потрогаем. Реально, Игуана, друзья. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно, нам обоим хватит на дом. В смысле, такие нам? вещи ценятся. Да, здесь? напарник. Бабло пополам. Но хороший фиксер быстро сбагрит это чудо богатому ебану. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. В холодильнике Игуана, да, мороженое. Я уже имя придумал. Мэнни. Быстро ты, однако, да, кстати, соображаешь, чувачок. Есть идея, чем собираешься заняться в да хрен его знает, подумаем. Я вообще даже об этом не заморачивался еще, родной. Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться навсегда. Должно быть тяжко, когда некому вернуться. Да ладно, не ссы. Я найду для тебя угол. Надо же тебе где-то жить. Эх, всегда хорошо, когда есть те, кто поддержит. Семья там, например. Может, и ты свою найдешь в найт Посмотрим, что я могу сказать. Посмотрим, конечно же. Спасибо, будет круто. Да ладно, ерунда. Мы же одного поля ягоды. Я бы поработал с тобой еще. Напарники. Ой-ой-ой-ой-ой. А, жи а жила что ли? Ну, Слушай, реально живая игуана. Да, пожать руку. Поехали, ладно, напарник. напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Вот такая ящерка нам досталась. Черт возьми, наверное, эти штуки здесь очень дорого стоят, да, раз их перевозят в таких суперских ящиках, которые потом... вокруг которых потом такая заварушка развязывается. Так, ну что у нас тут дальше? Давайте смотрим, друзья, на Киберпанка. Как-то все размылено немножечко, но... Немножечко все размылено. Ой, это, я так понимаю, у них житуха, что ли, началась, да? Ха -ха. Житуха, я так понимаю, у нас началась, совершенно новая. Да-да-да. Типа показывают происшествие, типа события уже после этого. Да-да-да, я понял. Типа как начали наши парни тусить уже после этого? Тачки, де девочки, да, я так понимаю, что-то в этом роде. Короче, житуха у них началась, я так понимаю, вообще конкретно. Да, веселуха началась. Зуб вырвал зуб себе. Нормально. Ну что там? Что там дальше-то? Делишки всякие грязные, я так понимаю, да? У них тут пушки, вау, у них себе короче тут парни я смотрю по черные зажигают да уж что типа все поиграли вместо меня я так понимаю да а я тут хотел с киберпанка поиграть только что. А тут, видите, для... за меня в коротком видео поиграли прям по-быстрому. Блин, я надеюсь, что продолжение, конечно, следует. Ну что ж, посмотрим. Итак, наши парни Наша в машине. Чика где в этом Опять здании. на очередном задании. Ну что ж. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба, слышишь, Вик? Да я понял, что. А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Я думаю, штучка прикольная. Насчет разминки. Ну что, давай пройдем обучение, давай. Не повредит, конечно же. Давай, хуже не будет. Давайте, друзья, пройдем, попробуем обучениться. Потому что без обучения все равно в новом совершенном мире нам будет достаточно а, тяжко. Курса Этот сеанс будет и так, что надо делать? Давайте, друзья, попробуем... Äh, попробуем свои навыки. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. Ну, mm, я понял. То, чего вы здесь научитесь, поможет вам выживать и даже побеждать на поле боя. Mm, ну, давай уже, начинай. Я расскажу вам, как эффективно стрелять, скрытно передвигаться и взламывать локальные сети противника. Отлично. Давно об этом мечтал. Особенно последнее опа быстро быстро на женщину Зато переключился начинают, видимо, только же мужик был да. тут девка появилась а на позицию, бля. В смысле пошел, пошел, вы чё какие пошел. грубые здесь все а? нельзя более-менее нормальным языком объяснять какие все грубые так ну что основы боя давайте попробуем начнем да друзья проходим через основу мы боя нам надо все это дело Сейчас познать я понял Ничего сложного, обещаю. ладно ладно я верю тебе так ну чё? С чего начнем? Выходим на позицию. Ба бам пистолетик. Берем пистолетик и начинаем полить. Да, я так понимаю, по мишеням. Раз. 10 метров, 20 метров и тоже 10 метров. Отлично. Перезарядка, перезарядочка. Может пистолетик мне только не желтый дадите, а какой-нибудь нормальный? Так. Движущаяся мишень. Тоже все в порядке, вроде с координацией пока что. Ж, Самое никто, главное, да? чтобы не лагал у меня. Учти, у будут пушки. Да, это понятно. Так, ну что, берем, ребятки, другую пушечку. Оп, очки. Вот это мне. Оп. Тихо, тихо, тихо. тихо. А как укрытие? На С. Я так, ребятки, и знал, что на С. Так, так, так. Обезвредить всех врагов. Опа. Обезвредил, нет? Хедшотик, получи, кавш. Хедшотик есть такое дело. Перезарядка сразу же. Тебя Если выжить, Когда сговорение... успели? Я вроде не почувствовал даже. Так, и на что нам доставать реаниматор? Так, на-на-на-на-на, берем это, эту штуковинцу. И на Х, да, просто на Х. Ага. На Х мы, значит, вводимся какую-то херь и быстренько подхиливаемся. Готов, Все, готов, готов. Всегда готов, черт возьми. Так, выходим. Тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Ой-ой-ой-ой, жестко пошло, ребятки жестко. Хэдшотики, хэдшотики. Опачки. Так, в голову, в голову. Так, что ты будешь делать? я они жесткие-то, а? Я думал, они попроще немножко будут. Да, блин, капец. Не получается. Жесткие какие-то типы попались. Так, есть такое дело. Не попадай я. Так, поплыли, поплыли, поплыли, поплыли. Подходим. Перезарядочка. Подходим поближе к этому типу. Подходим, подходим. Он не, он не ждал, что я сзади подберусь. Выходи уже. Все, сдулся. Отлично. Очень хорошо, ну а как? По-другому быть по не может. Идем дальше, дальше да. Про -про Продолжаем обучение. Тренировочка у нас. Ну что? Как я справился? Дальше Нет? Как она это быстро делает? Скажу, не успеваю за ней наблюдать. Потеряли. Ладненько, давай начнем взлом. Эта тема мне тоже нравится. Давай попробуем что-нибудь взломаем уже. Так, подходим. Милитэч. А, Сканирование. Чтобы провести сканирование, нажмите тап. А, у нас таб нужен для сканирования. Все, теперь понял. Это что у нас такое? Компьютер. Это что такое? Сервер какой-то похож. Да, данный сервер. А, взрывоопасно. А что, взламывать будем? А, на Z взлом. Mm -hmm. Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять их. Тех... Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь Аккуратно. Давай попробуем. Какой экран? Хакнуть надо вот этот большой, который. Так. Давайте попробуем еще Попроб. раз хакнем. Да я понял же, как хакать. Все, выбираем и хакаем. Экран, уже, ах. уже готово. Короче, в режиме таба так у нас время полу. замедляется, поэтому у нас так долго взлам взламывалось Хорошо. все. Теперь его все, в приседе приходим. В приседе вы передвигаетесь практически бесшумно. И... Все. Он твой. Как устранить-то? Как устранить? А, F схватить! Все легко и просто, оказывается. Либо убить, либо совершить несмертельное обездвиживание. Можем вот так вот даже сделать. На! Я ему просто немножечко шейку подломил. Не что, убрать уник, надо его, да? Особенно Я понял, понял. Подними этого чувака и спрячь куда -нибудь. Ну что, пойдем Куда-нибудь в незаметное местечко. Да, ребятки, проходим обучение. Да, обязательно нужно это сделать, потому что мы э, толком не в курсе, как же надо правильно выживать в мире киберпанка. Так... Закидываем его в этот ящик. Давай, родной, отдыхай. Завтра будет гораздо веселее и лучше. Так, идем дальше. В призете вы передвигаетесь да. практически бесшумно. Теперь попробую устранить его за одно движение. А, давай. Я попробую это сделать за одно движение. Подходим, раз. И вот таким вот образом мы его устраняем. Прям сразу в ящик сыграл. Ха -ха. Красота просто. Все сделал как. Надо все. Я же, я же выполнил. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Почему бы и нет? Удачи. И уже реальное время или что? Так, быстрый взлом. Управление устройствами. Нажмите а Включить сканер. Так, это у нас работает. И давайте попробуем сейчас контроль камер. Раз. Готово. Самый быстрый взлом. Сложные скрипты. Сложные скрипты позволяют вам использовать в своих интересах элементы окружения. Даже врагов. Понял. Быстрый взлом врагов Вы можете взламывать устройства и врагов Даже если уже управляете Камерой или а, турелькой Вон оно что, зажмите тап и посмотрите На одного из охранников Так, давайте посмотрим Взлом протокола Ну-ка давайте попробуем, взломаем этого парня Так, взлом протокола для отправки, для отправки демона Ледокол нужно воспроизвести последовательно его, последовательность его элементов, выбрав их в матрице. Выборные элементы появляются в буфере. В каком еще буфере? 55. И? На что выбирать? Как надо выбирать? Так, что надо делать? Навигация. Выберите код, это на F. Так, 55, 55. БД 55. Последовательность для отправки скриптов. Отправить ледокол. Да, так, давайте, ребят, попробуем. Ну, мне подсказочка здесь дается, да. 55. Взлом протокола всегда начинается с первой строки. Выберите 55. Выбрал. Потом 55. Потом у нас БД и опять 55. Так. Погнали. И что? А, ну, давай. Наведите на табы. Так, наводим. И взрыв гранаты. Так, и что у нас произойдет? Сейчас интересно бы узнать. Давайте посмотрим-ка. Пам-пам-пам-пам-пам. Что-то не так. 13-10, смотрю. Ой-ой-ой-ой. Это как это я так сделал? Я просто в шоке. Ни хрена себе мы как его устранили эффективно. Просто по удаленке, знаете, ему разорвали голову. Отключение камеры. Отключаемся. Видишь? Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в милитехе. Да не говори. Ну, ну я все что, вроде нормально сделал. Место Занимаем место на подиуме. Дальше-то что? Алгоритм Милитеха дал тебе высокие ну хорошо. Есть еще модуль, Стараемся другие навыки. Конечно же, я... Или можно закруглиться, если ну, хочешь. я конечно же... Только учти. На улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Конечно же, я готов. Конечно же, базовое обучение пройдено. Вы завершили обязательно часть обучения. А, выйдите через Ты дверь, а, если хотите покинуть симуляцию или узнаете больше об игровом процессе а, в дополнительных а, модулях. Ну что ж, друзья, я так понимаю, что мы это все дело обязательно изучим, но только в каких-нибудь а, в следующих наших видосах по а, киберпанку достаточно немало мы уже наиграли кое с чем ознакомились и мой ребятки вердикт на эту игрушечку а, следующий в рамках ребятки сегодняшнего обзора и первого взгляда я конечно же ставлю 10 из 10 возможных баллов это экшен рпг игрушечки реально игра затягивает игра реально классно сделана то есть все на высочайшем просто-напросто уровне а, и это ребят не небольшая часть которую я вам сегодня показал это практически еще не сама Игра, сама игра начнется, конечно же У нас а, дальше, и, ну и мы, соответственно Будем на нее смотреть, но мне Конечно же, как всегда, друзья, нужна ваша а, Помощь, давайте постараемся набрать на это Видео хотя бы 500 просмотров и 50 Лайков, и братишка Scratch с удовольствием Запилит для вас продолжение прохождения а, В Киберпанке, а, ну а пока Что спасибо всем большое за просмотр Играйте только в самые крутые топовые игры и еще обязательно увидимся, продолжение Следует